внучки три с половиной года второй месяц болеет начинается насморк потом переходит в кашель как эзотерически справиться с проблемой читать мои коды есть такие коды называются есть сангая который называется сейчас борьба с вирусами и читайте там я даю коды и мантры для убирания насморка горла заболеваний, там, коронавируса и так далее, там целый цикл такой, почти полтора часа. Пожалуйста, у вас все в ваших руках, покупайте